Семь правил стиля, которые каждый мужчина должен знать. Не застегивайте нижнюю пуговицу пиджака. Часто у пиджаков по две-три пуговицы. Нижняя пуговица не предусмотрена для того, чтобы ее застегивать. Намного лучше. Расстегните пиджак, когда сидите. Застегните, когда встаете. Не застегивайте верхнюю пуговицу на рубашке. Застегнутая на все пуговицы рубашка выглядит слишком строго. Только если вы не носите галстук. Когда вы не надеваете галстук, то расстегните одну-две пуговицы. Вот так уже лучше. Не выбирайте одинаковые галстуки и карманные платки. Если они одинаковы, то это говорит о безвкусице. Не делайте таких ошибок. Лучше возьмите обыкновенный белый платок. Можете также взять цвет и рисунок, который не совпадает с галстуком. Ваш галстук должен быть до ремня. Он всегда должен заканчиваться на линии ремня, если слишком короткий или наоборот длинный, это выглядит небрежно. Идеально. Подбирайте ваши металлические изделия. Ваша ювелирка, пряжки, часы, очки должны совпадать. Лучше не смешивать серебро и золото. Подбирайте кожаные вещи. Коричневая кожа с коричневой кожей, а черная кожа с черной кожей. Оно не должно быть идеальным, просто следует избегать сильного контраста. Не надевайте ремень с подтяжками. Хоть эти вещи и созданы, чтобы держать ваши штаны. Когда ремень надет вместе с подтяжками, это выглядит глупо. Выбирайте что-то одно. Подтяжки или ремень. Вы когда-нибудь нарушали эти правила?